Любознательным привет! Сегодня узнаем о нефтяных червях, снотворных обедах и мгновенных зарядах. Подробности, как всегда, далее. Ученые Дальневосточного федерального университета научились находить подгодные месторождения нефти и газа с помощью морских червей, называемых поганофорами. Там, где наблюдаются скопления этих обитателей, могут быть обнаружены запасы углеводородов. Как установили исследователи, черви обитают на морском дне на больших глубинах. Они получают необходимую для их жизни энергию с помощью бактерий, которые окисляют метан. Для жизни червян нужны достаточно высокие концентрации метана, которые как раз есть в местах подводных месторождений нефти и газа. Каждый человек сталкивался с непреодолимым желанием поспать после сытного обеда. Почему это происходит, пока точно неизвестно. Однако американские ученые из Института Скрипса продвинулись в исследовании причин этого феномена. Распространенного, кстати, среди животных, обнаружив, что пища, богатая белком и солью, по-особому влияет на центр сна в мозге людей и насекомых и заставляет их заснуть после плотного приема пищи. Наблюдения за реакцией нервных клеток на плотные обеды помогли также выявить группу нейронов, связанную с постобеденной сонливостью. Это так называемые лейкокениновые рецепторы. А ученые из университета Центральной Флориды разработали прототип суперконденсатора, который продолжает работать как новый даже спустя 30 тысяч циклов зарядки. В результате разработанного технологического процесса могут быть созданы быстро заряжающиеся батареи повышенной емкости, способные держать заряд в 20 раз дольше, чем обычные литий-ионные элементы. Привычные литий-ионные аккумуляторные батареи можно заряжать полторы тысячи раз, затем их жизненный цикл подходит к концу, и они начинают терять мощность и плотность заряда. Как заявляют создатели нового процесса, их суперконденсатор не деградирует даже спустя 30 тысяч циклов полного заряда-разряда. Это были самые заряженные новости науки на сегодня. Пока!